Значит, наш, наш коник появляется вот здесь. Спавнится он полтора-два часа, поэтому ждать его нет смысла. Проще через поиск групп найти группу, которая его дождалась. Понял. Значит, в поиске пишем «бланч» либо «савраска». Но по «савраске» ничего не находит, поэтому надо писать ан на английский «бланч». Сразу же находит, в принципе, группу. И вот она, стоит наша лошадка. Чик, сразу, смотрите, беру приглашение, чик, вот стоит конь. Сразу подхожу к нему. И беру себе коня. То есть, чтобы не тратить полтора-два часа на ожидание. Значит, что нам нужно для того, чтобы выполнить и получить этого коня? Перечислим, а потом разберем, где все это взять. Значит, нам надо 8 овса, 3 подковы, расческа, ведро воды, яблоко и кушак. Ну, а теперь давайте посмотрим, где это все взять. В принципе, собрать это все можно за 2-3 часа. То есть как бы два-три часа и потом вам как на делик раз в день походить, отдавать ей все это каждый день по одному, ну, по одной вот этой вещи. И на шестой день, она, ну, типа, вы даете ей яблоко, и она типа приручается и становится вашим конем. Значит, идем в Аргемар. Вот сюда. Летим в Громгол. Для альянса, естественно, они, это не надо делать. Они находятся на том континенте бежим на карту западный край и собираем там овес который раскидан по всем фермам вокруг ферм вдоль домиков я стал на одном месте и за пять минут все набрал их по 2 по 3 штучки сразу с одного падает людей как видите фармит значит нам надо 8 овса собираем овес и отправляемся в темные земли на карту равен Бежим сюда. Идем вот к этому вендору и покупаем у него яблоки, которыми будем кормить лошадь на последний или пятый день. Пока мы бегаем по карте, на всех дорогах раскиданы подковы. Нам надо собрать их три штучки. Чаще всего возле мостов на перекрестках легче всего их находить. То есть я нашел вот здесь. Значит, собираем три таких подковы. Вот она лежит они блестят то есть их в принципе легко найти собираем три подковы и далее мы двигаемся вниз карты вот сюда далее у этого вендора мы смотрим что он хочет за кушак естественно это мясо мясо меняется каждый день поэтому смотрите какое мясо ему нужно идете на аукцион покупаете 30 этого мяса Идем обратно сюда, вниз Revin и обмениваем наше купленное мясо ему на кушак. Вот. Далее идем вот сюда, на карту Reven Подходим вот к этому МПЦ. Наш кореш будущий, разговариваем с ним. Получить расчесочку. Он дает расчесочку. И сразу же тут же рядом берем ведерко, вот оно лежит. Берем ведерко, в которое надо набрать воды. Идем на карту Бастион или Орденвильд и набираем в это ведро воды. Будем мелководить. Идем в Ривендред к нашей лошадке. Подходим. На второй день разговариваем с ней и отдаем ей, расчесываем ее. Точнее расческа ей теперь нужна. В первый день мы покормили ее овсом. Ждем третьего дня не буду говорить последовательность дней в общем все ресурсы у нас в сумке ходим к ней каждый день раз в день и делаем ее поем водой расчесываем подковы ей ставим первый день кормим овсом потом одеваем кушак и на последний день по моему мы скармливаем ей яблочко и она становится наша ну и в принципе вот мне дали поводья ланчи вот так выглядит эта лошадка Кому надо, да, ребята, подпишитесь, поставьте лайк, если видео было вам полезным. Спасибо вам, до встречи в игре. И именно ваши лайки и подписки будут меня мотивировать выпускать новые видео. Поэтому, пожалуйста, ребят, вам один раз на мышку кликнуть. Спасибо, всем пока.